Месту героя получить непросто Знали мы наверняка Но героем быть здесь совсем не сложно Уходя от золота, свинца Мир на свете, солнце над помиром, обжигая лица пацанам. Были мы детьми, стали мы седыми на твоей земле Афганистан. И пускай из боя Все мы не вернулись Только буду помнить Я друзей С пожелтевших фото Дембельских альбомов Буду помнить слезы Матерей, я запомню только лишь письмо из дома, как сынок родной живешь ты там. Мама, не грусти, я приеду скоро. Скоро дембель слышишь Слышишь, мам Только белым снегом Тополиным пухом Замело дороги Все домой Обняла земля Отпустила душу, Млечный путь, отправив со звездой. Я во сне увижу, Встречу нашу парню, вы живы и рядом, вы со мной. Смотрите с надежды Своим ясным взглядом И узнав, что стало со страной Мелкими кусками Душу разорвали Позабыли подвиг сыновей И втоптали в грязь Все, что мы любили Все, что звали Родиной своей Я живу с надеждой Осуждать не стану весь самый лучший суд для нас. Я прошу одно, Чтоб не забывали, Что тогда в тот бой Мы шли за вас. Они тоже жили, Жизнь свою любили И долги отдали неспроста Да они герои Все они бессмертны И у каждого своя звезда Светит Солнце над Памиром Обжигая души Пацана Были вы детьми Стали вы седыми На твоей земле Афганистан